Добрый день, с вами Алексей Федорцов И сегодня рассмотрим еще один кейс по таргетированной рекламе Facebook, Instagram Какая ниша? Ниша у нас привлечение клиентов на покупку хлеба без дрожжей И обучение изготовлению без дрожжевого хлеба Именно для юридических лиц то есть наш клиент это... Мы сидим с рабочего аккаунта, поэтому не обращайте внимания, что здесь Татьяна. Сейчас покажем, пока загружается страничку. Аккаунта без дрожжевого хлеба, но основная задача такая. У клиента есть стационарная точка, которая находится в городе Краснодаре. И основными клиентами являются проходящий поток трафика. И есть два основных направления с, со средним чеком 14-16 тысяч рублей. Это обучение. Обучение именно персонала других пекарень, которые не умеют еще, либо плохо изготавливают, у них не получается хлеб без дрожжей, который является одним из хороших составляющих на данный момент на рынке востребованы то есть то есть тут большой средний чек и также есть направление по продаже поставки хлеба в заведении типа кофейн кафе ресторанов без дрожжевого хлеба большой ассортимент очень хорошее качество все еще грузится но подождем посмотрим на статистику по обучению я назвал ее "Научу". У нас есть аудитория, которая распространяется только на Краснодарский край. Но если мы, допустим, применим всю Россию, то результат, естественно, будет лучше. А какие результаты вообще были по этой рекламной кампании? Сейчас посмотрим на график, который у нас есть. Пока Facebook э, блещет своей скоростью загрузки, мы немного подождем. Так, отлично, что-то заработал. А, сейчас на графике посмотрим именно статистику а, и результативность по направлению обучения. Для меня, допустим, оно более приоритетно, потому что заказчику оно дает большую маржинальность, там 100% маржа, на обучение тратится до 3 дней, и заказчик сразу получает 16 тысяч рублей. Чтобы вы понимали, обучение такого типа из Москвы по всей России стоит около 50-80 тысяч рублей. Наш заказчик, на мой взгляд, продает недорого, но так как это новое для него направление, он уже в этом Uh, был у него дебют, а мы направили рекламу только на Краснодарский край, потому что он находится в Краснодаре, и чтобы можно было быстро приехать и провести обучение. Ну, также, были внесены, также были внесены рекомендации по переводу этого продукта в онлайн со снижением среднего чека и с, массовым, с массовой продажей на целевую аудиторию. Вот, то есть это владельцы ресторанов, э, не, не, не ресторанов, а владельцы э, пекарень, которые, э, которым интересно изготовление этого вида хлеба, потому что он сейчас пользуется спросом. По поводу демографии, э, ну, чуть больше, чем за сутки мы здесь получили 11 следов по 88 рублей в среднем. По поводу демографии, у нас преимущественно э, женщины принимали... Участие, потому что в этой сфере бизнеса большинство собственников это женщины. Что касается плейсмента, это, конечно, был Instagram в первую очередь. И, как всегда, Facebook во второй. Ну, заметьте, здесь Facebook чуть меньше, чем Instagram сработал. Почему? Потому что целевая аудитория старше 35 лет, и у них устоявшиеся требования насчет использования фейсбука, то есть основной плейсмент здесь был Facebook лента. А, что касается того, как выглядят наши креативы, сейчас вкратце посмотрим. Пока загружается данные, вот э, так выглядит наша страничка. Товар лицом, собственно говоря, вот производитель Лариса делает замечательный хлеб. А, точка находится на а, Меги в торговом комплексе. Торговом комплексе Метро. Так редко там бывает, что сразу и не вспомнил название. Так, статистика у нас загружается. Ну, подождем. Сейчас перейдем в режим редактирования, чтобы детально посмотреть. А -а -а, Еще же у нас стояло само рекламное объявление, которое сработало настолько эффективно собственно говоря, у нас есть свой подход к созданию креативов, рекомендациям э, по тексту и так далее, которые исходят из глубокого анализа конкурентов перед тем, как запустить. Но так как в этой нише у нас э, анализ конкурентов особой результативности не, да, не дал, потому что на рынке реально мало людей, которые этим занимаются. Те, кто занимаются, они в основном сосредоточены в Москве, Санкт-Петербурге. Обучение стоит космических денег. Э, здесь конкурентов практически нет. Uh, и Этим также обуслов обусловливалась обусловлив обусловлив наша стратегия, которую мы выбрали, и которая позволила получить uh, настолько недорогой лид в этой сфере при большом среднем чеке. Вот так uh, выглядело наше объявление. Изначально мы тестировали несколько форматов, но этот сработал максимально эффективно. Что касается второго направления, это поставки а, свежего хлеба без в кафе, рестораны и точки общественного питания, то там мы получили 15 следов по 184 рубля, и наша а, аудитория была сосредоточена только по городу Краснодару. Посмотрим по де детально статистику этого направления нашего заказчика. Здесь, как видите, было протестировано несколько аудиторий, четыре, несколько подач рекламных материалов и общая результативность у нас а, получилась вот такая. Мы потратили 2770 рублей, получили 15 льдов вот, и в среднем наша стоимость льда была 184 рубля за весь период. Опять же, а, это количество льдов было получено чуть больше, чем за полутора суток, как видите. Если мы посмотрим в разрезе по аудиториям, которые мы отрабатывали, смотрели на их эффективность, то мы увидим немного разные результаты. То есть вот мы первая группа объявлений, которые мы запустили, мы за 692 рубля получили 7 результатов, и эта стоимость была 98 рублей. По второй группе объявлений, сейчас подгрузится статистика, и мы можем наглядно посмотреть. Мы получили два лида за эту уже практически сумму, то есть эта группа объявлений оказалась дороже. По третьей группе объявлений мы получили вот такую результативность. 5 лидов за 1053 рубля. То есть дороже в среднем, чем а, все остальное. И последнюю аудиторию, которую мы тестировали, получили всего один лид за 336 рублей, что является непосредственно очень дорого. То есть у нас комбинация вот этих двух компаний давала нам наибольший, наибольший эффект. И, естественно, мы а, дальше продолжим их а, показывать и а, отрабатывать а, статистику по ним. Uh, из этого и состоит uh, дальнейшая оптимизация рекламных кампаний то что мы смотрим что наиболее эффективно сработало забираем обратную связь от собственника по тому насколько из каждой группы объявлений uh, близк, uh, близко лиды походят покупки uh, конкретно по вот, эти, вот этой группе объявлений у нас уже совершилась одна отправка КП, одна сделка по второй группе объявлений было несколько э, лидов, которые просто интересовались, а по этим группам объявления у нас была обратная связь, что э, лиды не совсем целевые, то есть они интересуются, но либо их интересует изготовление самостоятельно этого хлеба и они физлица, то есть не наша целевая аудитория, несмотря на то, что аудиторию мы настраивали только на юрлиц, э, но ну, они туда все равно тоже попали. Вот. И, используя эти результаты, мы в дальнейшем оптимизируем рекламную кампанию и все усилия вкладываем в одну точку на совершенствование наиболее эффективных рекламных объявлений, вот. Ну, конкретно вот на первую и вторую группу. Что, кстати, по демографии, если вы посмотрите, то вот на первой группе и мужчины и женщины довольно активно участвовали в получении ледовского, то есть реакция на объявление была больше тут у мужчин, меньше у женщин, но все равно в дальнейшем на длительной выборке этот результат будет явно виден, что они примерно сравняются. Это я вам по опыту говорю. Вот. Так как у нас а, здесь а, цель рекламной кампании – это а, привлечь а, клиентов на постоянные поставки, и а, средний чек здесь от 1500 рублей, то нам наиболее подходит именно вот эта группа объявлений, там наиболее целевые лиды. А вы спросите, откуда а, мы знаем, что лиды именно из этой группы пришли, и как мы отслеживаем эффективность, у нас есть UTM-метки, по которым мы проводим аналитику. Вот. CRM-системы на данный момент нет у заказчика, а, но а, мы данные получаем посредством а, вот встроенных UTM-меток, мы их а, импортируем в отдельную таблицу, а, проводим аналитику, получаем обратную связь от заказчика и усовершенствуем рекламной кампании на основании двух вещей. Это аналитика статистики, которую мы видим здесь в рекламном кабинете и аналитика а, обратной связи от а, заказчика по качество льда по теплоте льда который нам э, предоставляет после того как уже связываются с льдами вставляют коммерческие предложения и совершаются сделки вот. То есть мы стараемся держать э, обратную связь очень четко потому что от этого очень сильно зависит результативность на этом а, предлагаю закончить обзор этого краткого кейса. Facebook сегодня не особо быстро загружался. Но, надеюсь, вам было интересно. Вы много нового узнали. А, если есть какие-то вопросы, обязательно пишите в комментариях. А, буду рад на них ответить. А, также мои контакты будут под этим видео. Можете писать смело в WhatsApp. Можете писать в ВКонтакте. А с вами был Алексей Федорцов. Ставьте лайк, подписывайтесь, делитесь видео с друзьями, если это необходимо. До новых кейсов.